Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы ответить на вопрос, как лучше экспортировать мультитрек из Logic. Под мультитреком имеется в виду экспорт исходников, то есть всего, что есть на дорожках в первозданном виде. Потому что, как вы знаете, у нас могут что-то записано быть не одним дублем, то есть какие-то отдельные фразы в разное время даже могут быть записаны и на жестком диске они хранятся в виде маленьких отдельных кусочков аудиофайлов поэтому что-то доставать из папки аудио проекта конечно же не имеет никакого смысла потому что с этим э, материалом сложно будет работать, его нужно будет вручную расставлять и так далее, поэтому гораздо проще сделать просто экспорт из Logic'a, э, то есть не баунс то есть не путать это с э, баунсингом всего проекта через мастер шину с эффектами, а именно экспорт всех дорожек одновременно. Сразу замечу, что такой экспорт а, не предполагает а, запись а, сэнд-эффектов и мастер-эффектов. То есть, если вы просто такой вопрос тоже неоднократно задают а, подписчики, неоднократно задают пользователи, ученики. А, как вывести разом все вот эти стемы, так чтобы в них еще был записаны реверы, то есть какие-то посылы, и мастер-эффекты, то есть компрессия на мастере, или еще какие-то эффекты, вот например у меня здесь в этом проекте стоят на мастере некие эффекты, и вот чтобы они записались. Сразу скажу, к сожалению, это невозможно. То есть, если вы хотите uh, каждый файл, каждую дорожку вывести со всеми эффектами, которые прилагаются к нему, то есть, например, посылы, например, на какие-то реверы и мастер эффекты, то кроме как солировать каждую дорожку и выводить ее отдельно через обычный uh, bounce то есть, команд B через такое меню у вас не получится то есть придется вручную каждую дорожку солировать и выводить но честно скажу с практической точки зрения я не совсем понимаю для чего это нужно такой экспорт то есть как потом использовать эти получившиеся дорожки э совместно точно я не представляю то есть есть только отдельно там вывести например вокал с эффектами там для того чтобы куда-то там в ремикс отправить это еще хорошо но весь проект таким образом экспортировать смысла я точно не вижу но если нужно извлечь исходники для этого есть очень хорошая команда под названием экспорт то есть мы можем выделить те треки которые нам нужно в данном случае например я хочу вывести вот эти все аудио треки с вокалами то есть у меня вот здесь есть дорожка с вокалом. Минус мне не нужен, потому что я хочу отправить это клиенту, которую так этот минус есть. То есть смысл. Ему нужны уже обработанные вокалы, выровненные. И, соответственно, нужно ему отправить. Выделив вот эти треки, я нажимаю Command-E. Либо еще можно нажать файл экспорт. 7-трек с аудио есть вот это и это есть та же самая команда command e, то есть здесь число 7 потому что у меня сейчас выделено 7 треков если было больше то соответственно цифра была бы другая выбираю эту команду открывается вот такое окно здесь вы можете выбрать куда собственно сохранить эти файлы и далее у нас важные такие пункты идут первое у нас стоит меню range Dream silence at file end. Что это значит? Это значит, что у нас будет все экспортировано от нуля, то есть от самого начала проекта, и до тех пор, когда звучит последнее слово, последний звук, последняя нота на этой дорожке. То бишь, вот эта дорожка Lvox Verse экспортируется у нас до сюда, то есть она будет от начала до сюда. А, а, например, вот эта LVox Course у нас экспортируется от начала до вот этого момента. То есть таким образом у нас а, сами дорожки будут разной длины, но поначалу они будут синхронизированы. То есть если человек э, возьмет эти мультитрек и закинет в новый проект, они будут относительно друг друга синхронизированы, но при этом у нас не будет вот этой тишины здесь. А, то есть она будет просто здесь, файл будет заканчиваться. То есть это нужно, если вы хотите сэкономить место на жестком диске и не уводить просто лишнюю тишину, которая у вас здесь до конца проекта присутствует. Для этого есть эта команда dreamsilence.file.end а, Также можно выбрать export cycle range only То есть вы можете поставить а, здесь цикл, например, экспортировать не от самого начала А, например, только там с какого-то такта по какой-то такт То есть в, а, определить конкретно границы, откуда будут исходники экспортированы Ну, такое тоже иногда бывает нужно а, Когда не надо прям весь трек от начала до конца, а только какой-то конкретный фрагмент экспортировать а, Например, для того же ремикс или еще чего-то то есть тоже полезно знать, что это и есть такая функция. И также у вас, конечно, при, этой, э, при этом э, варианте у вас все файлы будут одной длины от начала до конца, вне зависимости от того, если что-то в них или нет. Также, если у вас что-то заходит за рамки цикла, то это будет обрезано. Ну, я думаю, это так понятно. И, э, в принципе, здесь иду думаю, логично extend file length to project end, то есть у вас будет файл, э, все дорожки выведены от самого начала до вот этого маркера конца проекта. То есть вот до сюда у вас будут все, опять же, одной длины выведены файлы. Но опять же, в этом нет никакого смысла с точки зрения э, размера файлов. То есть лучше всего выбирать вот этот пункт, trim silence at file end. Далее, тут можно формат выбрать, думаю, с этим все понятно. Здесь можно экспортировать в нужном битовом разрешении, то есть можно выбрать даже 32 бит, если это нужно. Далее у нас стоит галочка «Bypass Effect Plugins», то есть если у нас стоят какие-то э, плагины, например, на, самом, на самих треках, например, «Контиквализация», «Компрессия» э, и так далее, если вы не хотите это вводить, то есть вы хотите чистые исходники вывести, как они были записаны, то эту галочку нужно обязательно поставить. Таким образом, у вас все эффекты, которые стояли на э, треках, они у вас будут как бы выключены. Это обязательно. Если вы хотите применить эффекты, то есть вы хотите отдать уже обработанные вокалы с той эквализацией, которую вы сделали, с компрессией, ну, либо там не вокалы, а другие а, партии, то эту галочку ставить не нужно. А, также это касается громкостей. То есть, если вы какой-то баланс поставили по панораме и по громкости, и вы хотите, чтобы тот человек, кому вы отправляете, сохранил этот баланс и увидел его у себя, тогда обязательно Поставьте галочку «Include Volume Pen Automation». То есть тогда в эти файлы запишется значение громкости, как у вас стояло здесь, и а, панорамы. Далее у нас есть нормализация. Здесь стоит «Overload Protection Only» по умолчанию, то есть у вас лоджик будет смотреть не перегружает ли какой-то из этих э, регионов если вдруг перегружает то он э, в момент перегрузки будет делать лимитирование то есть не давать э, клипировать этому файлу но это бывает очень редко когда нужно я советую никогда не доводить до клипирования в принципе и если это есть, то как-то устранить самостоятельно, а лоджику все-таки в нормализацию поставить в off, то есть выключено, и не делать нормализацию. Вот. И здесь вы можете здесь внизу в нижнем меню указать формат, скажем так, именовки файла. То есть сейчас вы видите у меня здесь есть трек name, то есть то, как он назван здесь в проекте, и custom, то есть custom это я, например, могу добавить слово edited. edited. Um, здесь поставить пробел и вот ко всем вот этим трекам у меня добавится слово эдита то есть или я могу пред дату поставить или еще что-то также здесь есть уже тоже готовые шаблоны то есть например, номер трека вы можете перекинуть сюда и вот видно что у нас к э, нашему к конечному файлу к имени добавился еще номер трека то есть видите 2 3 4 5 и так вот каждый трек выведется это тоже удобно если вы хотите чтобы человек не запутался в порядке а, там приоритетов при то есть тоже это нужно иметь в виду. то же самое здесь касается временных каких-то обозначений даты месяца там дня времени даже то есть все вообще можно указать сюда перекинуть, и у вас все это будет записано автоматически для каждого, э, каждой дорожки. То есть не нужно записывать это каждый раз для каждой дорожки по-своему. То есть ложек все сделать сам по тому шаблону, который вы вот здесь зададите. То есть я думаю, что здесь тоже все понятно. Ну и все, просто нажимаете экспорт, и у вас все экспортируется э, в соответствии с теми, параметрами которые вы здесь указали ну что ж думаю с этим все понятно попробуйте обязательно это на практике если еще не раз так не делали часто бывает ситуация, когда это действительно бывает нужно ну что ж с вами был дмитрий урсул если у вас будут еще какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях и на самые интересные я уже как вы знаете обязательно запишу видео увидимся в следующих видео уроках всем успехов